Дорогие друзья, приветствую! С вами 3 d Craft и это видео посвящено такому явлению, как воблинг и его устранению. Но в традиционно немного теории. Итак, у каждого вращающегося элемента в системе есть своя воображаемая ось. И когда детали собираются в узел, оси всех деталей определенным образом располагаются друг по отношению к другу. Именно их расположение друг по отношению к другу называется соосностью. Сразу подчеркну, что идеальной соосности в машиностроении в принципе не бывает. Всегда есть... Допуск отклонения. Чем допуск меньше, тем точнее деталь или узел в своих характеристиках. И в большинстве случаев воблин появляется из-за низкой соосности системы, в которую входит сумма осей всех элементов. Всего есть три вида смещения оси. Радиальное, угловое и осевое. Но осевое смещение мы рассматривать не будем, так как на воблинг оно не влияет. Первое радиальное смещение – это расстояние между параллельными осями деталей, соединенных между собой. Если взять, к примеру, локальное радиальное смещение в зоне муфты, тогда у нас каким-то образом располагается между собой ось мотора, ось муфты и ось винта. И при рассмотрении узла в сечении мы увидим, что оси находятся не в одной точке, а каждая ось расположена на каком-то расстоянии друг от друга. Это расстояние и есть радиальное смещение. Что важно, смещение может происходить по двум координатам. Второе угловое смещение это смещение между вала мотора и винта, при котором их поверхности располагаются под углом. В итоге, когда из деталей собирается узел, точность этого узла это сумма всех погрешностей, а значит воблинг это сумма погрешностей соосности мотора, муфты, винта, гайки винта и радиального подшипника. И заключение здесь следующее. Накопленная сумма погрешностей может приводить к биению винта, который передается на деталь в виде воблинга. Итак, поняв теорию, давайте перейдем к факторам, влияющим на воблинг. Первое, из-за чего может появиться воблинг, это низкая точность деталей, из которых собран узел. Станкостроение – это далеко не самая дешевая сфера, и детали с высокой точностью стоят действительно дорого. Поэтому вам придется выбирать между дешевизной и точностью. Сразу вторым пунктом идет техническая продуманность деталей и рациональность их расположения в том или ином месте. Рассмотрим три соединительные муфты – Первая муфта гибкая, вторая муфта жесткая и третья муфта гибко-разрезная. Преимущество гибкой муфты заключается в том, что она компенсирует угловое смещение. Минус у этой муфты два. Первое – это невозможность передавать большой крутящий момент. Хотя для небольших принтеров это не является важным фактором, а больше относится к станкам с лезвиной обработкой. А второй минус – это расположение установочных винтов. Они расположены друг по отношению к другу под углом 90 градусов. При таком расположении во время затяжки будет неизбежно происходить радиальное смещение, приводя к биению оси. А значит, эту муфту с трудом можно назвать технически продуманной. Во второй муфте дело обстоит немного лучше. Установочные винты расположены друг напротив друга. Посмотрим на две муфты в разрезе. Если в первом случае при затяжке смещение происходит по двум координатам, то во второй муфте смещение может происходить лишь по одной. Также есть важный момент. Если в первой муфте при затяжке нельзя повлиять на радиальное смещение оси, то во второй можно минимизировать смещение, если равномерно затягивать винты с обеих сторон. Минусом же второй муфты является то, что при малейшем угловом смещении в узле может появиться биение винта и или трение что может привести к тому, что мотор будет пропускать шаги при вращении, так как на ось Z обычно ставятся слабые моторы. И третье – это гибкоразрезная муфта. Плюс ее в том, что во время затяжки хомутным способом оси мотора и винта будут центрироваться друг по отношению к другу. И после затяжки хомута, когда зазор пропадет, можно затягивать установочный винт. При такой последовательности затяжки радиальное смещение не произойдет. Поэтому у такой муфты погрешности радиальной и угловой соосности будут наименьшими. В итоге самый неудачный вариант это гибкая муфта. А самый удачный из предоставленных в примере это гибкая разрезная. Но что важно у третьей муфты, такой же минус как и у первой, это невозможность передачи большого крутящего момента. Но повторюсь, что для небольших принтеров это не является важным критерием. Вывод здесь можно сделать следующим. На воблинг может повлиять и техническая продуманность установленных деталей. И третьим пунктом идет брак деталей. Для примера рассмотрим этот винт. Возможно, во время транспортировки он погнулся. Чтобы убедиться в ровности винта в бытовых условиях, можно взять лист твердого, гладкого и обязательно плоского материала и прокатать винт по нему. Как видно, у этого винта присутствует биение. Теперь возьмем такой же второй винт. И при прокатывании видно, что он является относительно ровным. Поэтому стоит обращать внимание также и на состояние деталей перед сборкой. Четвертое это качество сборки. Существует большое количество литературы, описывающей, что даже при использовании высокоточных деталей, но низком качестве сборки, точность станет на несколько порядков ниже. Здесь, кстати, можно опять же вспомнить пример с жесткой муфтой. В ней на погрешность радиального смещения влияет именно человеческий фактор. То есть, каким образом вы затянете регулировочные винты. Или, например, в гибкоразрезной муфте, если первым затянуть установочный винт, то в таком случае сам винт все больше будет создавать радиальную погрешность соосности, чем сильнее его затягивать. Поэтому по возможности старайтесь при сборке соблюдать точность соосности, радиальности и параллельности деталей друг по отношению к другу. А также соблюдайте последовательность затяжки, если она указана в инструкции. Если же последовательности затяжки в инструкции нет, в этом случае перед вашими действиями попробуйте смоделировать последовательность событий в голове и подумайте, к какому результату они приведут. Больше в этом пункте посоветовать ничего не получится. Это связано с постоянно растущим многообразием принтеров на рынке и невозможностью разобрать все ошибки при сборке. И это были четыре основных фактора, влияющих на появление воблинга. Но в этой теме остались еще несколько нюансов, которые обязательно стоит затронуть. Пару слов хочется сказать про радиальный подшипник. Обычно радиальный подшипник ставит в двух вариантах. Первое, для жесткого крепления конца винта в тех случаях, когда система может создавать отклонения в соосности при движении под собственным весом. Например, у вас большой принтер и у него тяжелый стол. Второе, из-за динамической нагрузки, как, например, во фрезерных станках. Поэтому подшипники ставятся не во всех принтерах. На небольших принтерах в этом нет особой необходимости, ведь во время печати принтер не испытывает динамические нагрузки, как, например, фрезер при лезвиной обработке. Яркий пример серийного принтера без радиального подшипника ⁇ это принтер Prusa i3. Кстати, есть важная заметка. Если в системе есть сильное биение и с этим ничего нельзя сделать, то можно попробовать убрать радиальный подшипник и воблинг может немного уменьшиться. При снятии подшипника часть длины кривого винта не будет переходить на стол, а просто будет эксцентриком вращаться со стороны свободного конца. Также существует еще один вариант для устранения воблинга. В кинематику по ICZ можно добавить систему, которая будет устранять нежелательные биения. Такие системы на просторах интернета есть в большом количестве, но не всегда можно найти то, что подойдет именно вам. Возможно придется придумать систему именно для своего принтера первым. В любом случае пару ссылок с примерами таких систем будут в описании. И последнее. Принтеры, имеющие по оси Z ремень вместо винта, в большинстве случаев не имеют воблинга. Если же ремень служит для передачи крутящего момента на винт, а не самостоятельно передвигают ось Z, то в этой системе все же возможно появление воблинга. Спасибо за внимание. Надеюсь материал оказался для вас полезным. Желаю вам всего хорошего. Увидимся в следующем видео.